Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Blogs Fruits. Для этого переходим на мой личный сайт. Также напоминаю то, что ссылка на него, как всегда, будет в описании. А также перед началом, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на рекламном сайте получите где-то 10-15 секунд и в принципе можете выходить. Значит, если у вас нету чита, заходим во вкладку Exploits. И выбираем любой э, понравившийся чит из предложенных. Их пока что только два. Старый сплэш. Напомню то, что сплэш используется с ключ-системой, старый без ключ-системы. Ну, какой больше вам чит нравится, тот и используйте. А, далее. В поиске пишем а, «Blocks-Fruits». Нажимаем «Поиск». А, как видите, здесь довольно много скриптов на этот режим. В скором времени будет их еще больше. Сегодня в ролике буду показывать первый по счету скрипт. Нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень легко и просто. Далее заходим в игру, давайте зайдем в режим, то есть выберем. Так, потом открываем чит, далее заходим в настройки и выбираем DLL от коренейл. К сожалению, VRDEF пока что не работает, как видите написано патчет, если написано патчет, значит он не работает. Также напомню то, что кранейл используется с ключ системой. А, далее, нажимаем инжект, ждем пока заинжектимся. Ключ я сегодня получал, я, у меня получилось без, э, э, без ключа, короче, заинжектиться. А, если вы ключ получаете, он действует у вас один день. А, значит, смотрите, в этом окошке у вас будет ссылка. Если вы ключ не получали. Вы эту ссылку копируете, вставляете в поисковую строку браузера. Далее нажимаете Поиск, а, проходите капчу, Потом вас перекидывает на сайт. На том сайте ждете 15 секунд. Далее все то же самое делаете около 4 или 5 раз, и на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы его вставляете в это окошко, которое открыто, и нажимаете Enter. Далее у вас происходит инжект. А дальше вставляем скрипт в сам чит. И нажимаем кнопочку Excude. И ждем пока он загрузится. Все отлично, а, как видите, скрипт появился. Здесь довольно много функций. А, к сожалению, я не шарю, что в этом режиме игры нужно делать. Ну попробую, ну постараюсь короче объяснить каждую функцию. Возможно, если получится. Первая функция, самая стандартная, это автофарм, включаем ее, а, и нас, как видите, куда-то тп хает. постепенно. Сейчас ждем, пока мы долетим до конца, и начнется фарм. А Также а, заранее выберите комбат, это чтобы намажить, получается, противников. Так, здесь э, не знаю, что нужно выбрать. Давайте бандит выберем. Конфирм. Все, и как видите, автофарм пошел. В принципе, больше вам ничего сделать не нужно. А, Все, получили за это деньги. И начинаем убивать других. Как видите, автофарм работает. Очень круто. А, далее, быстрый фарм. Давайте этот отключим. И включаем быстрый. Так, я походу умер, или нет? Да, я умер. Ну, короче, быстрый автофарм работает, но как-то, как по мне, криво, наверное, немножечко работает. Давайте выключим. Так, идем дальше. Select Monsters. Здесь выбираем, получается, мобов, которых будете убивать. Ну, давайте 14 уровень поставим. И включаем автофарм Select Monster. Смотрим, что происходит, меня опять куда-то тп этим монстрам, а, нажимаем combat, чтобы у нас было включено, и как видите, мы их дамажим, в принципе, легко и просто. Урон мне они не наносят, это очень хорошо, то есть мы их бьем на безопасном для нас расстоянии. А, так, давайте сейчас их убьем, и посмотрим другие функции, какие есть. Отлично, денег, в принципе, я думаю, довольно много уже золотали. А далее автофарм нерест монстр давайте проверяем что это такое а, так это как какие-то монстры типа подземелья или что-то типа такого я точно не знаю но убиваем в принципе мы их тоже довольно быстро только сейчас не видно кому мы дамажим а вот все ну короче как я понял это скорее всего босс но босса мы убить с вами как видите не можем и он, кстати, завис. Застрял в земле. Даже мне не может дамаг нанести. А, Идем дальше. Какие здесь функции еще прикольные есть? М -м -м. Old Fast Attack. Давайте включим. Это получается Old старый, переводится Fast быстрый. Короче, старая быстрая атака. Что-то типа такого. Вроде бы как. А, также можно включить здесь быструю атаку. А Потом очень быструю атаку а, убрать можно эффекты чтобы они вам не мешали и последняя функция не знаю что она делает а, select level это получается что-то kick game написано типа будет кикать с игры, либо короче либо будет кикать с игры я точно не знаю либо короче будет <свот> моб пропускаться если он какого-то уровня а, так у меня почему-то вылетело и смогу ли я зайти? Странно. А, ну все, короче, у меня вылетело. Ладно. В принципе, оставшиеся функции, я думаю, вы сами сможете проверить. Самое основные, я думаю, вам показал. А также напоминаю, у кого возникает вот такая ошибка, эта ошибка, к сожалению, пройдет только через час. То есть вам целый час нужно ждать, пока эта ошибка пропадет. Другим способом вы ее никак не сможете убрать. Это печально. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Напоминаю, то, что ссылка в описании на мой сайт, пользуйтесь им, там, в принципе, все легко просто получается, я вам уже показал. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи и пока.